Бисмиллах, ассаламу алейкум аррахматуллахи Сегодня восьмой урок из учебника Люгатии мой язык". Программа Саудовской Аравии, Министерство образования Саудовской Аравии. Итак, восьмой урок, и на этом уроке мы будем проходить букву фа, букву фа, и много-много будем слов проходить, где присутствует эта буква фа рахим на Буква фа. Буква фа. Буква фа пишется над строчкой, соединяется влево и вправо. Влево и вправо. Итак, смотрим. Буква ФА. Восьмой урок. Здесь нужно разукрашивать эту букву ФА разными цветами. Буква ФА пишется над строчкой. Соединяется влево и вправо. Текст. Колят Нурату» сказала Нура. Нура – это как мы уже на всех уроках слышим это имя. Имя девочки. Сестренка фаваза. Нурату. Нурату. Колят сказала. Когда Т с сукуном на конце слова, это значит глагол. Это значит перед нами глагол мады прошедшего времени. И та указывает на женский род. Сказала означает. Писала. Села. Болет Нурату. Фасли, мой класс, Мурат -табон. мой класс, приведен в порядок. Мурат Муратабун. Мурат Табун, Раттаба, и Раттабу. Смотрите, глагол роттаба, приведенный в порядок. Тартиб. Еще у нас есть такое слово Тартиб. Тартиб. Порядок. Должен быть в доме порядок. Тортиб. В семье должен быть порядок. Тортиб. Мураттабун. Фасли мураттабун. Мой класс, приведенный в порядок. Аль мақаиду. Масфуфатун. Аль -макаеду. Стулья. Мақаид. Аль -макаед это стулья. Мақаид. Макаиду. Макайдун это единственное число. Макаду – множественное число. Стулья. Масфуфатун. Масфуфа – то есть они выстроены в ряд. аль масфуфатун. От слова «соф». Ряд. сафон, Софун – это ряд. Масфуфатун – выстроены в ряд. Софун. аль масфуфатун. валь а книги аля рафи. На полке. А книги на полке. Рафун. Это полка. Книжная полка. Раф. Буква Фа. Смотрите, там присутствует буква Фа. Рафун. Аля рафи. Аль-кутубу аля раффи. ва зуджаджу. А стекло. Зуджадж. Зуджадж это стекло. Стекло машины, стекло окна. Стекло. Зуджаджу. А нафидати, нафида, это окна. Стекло окна, нафида, буква фа там в серединке. На луифон, чистое. А стекло окна, чистое. Фасли, аджмалюль фусули. Фасли, мой класс. Фасли, мой класс. Аджмалюль фусули. Самый красивый из всех классов. Аджмалюль фусули. Самый лучший, самый красивый. Джамиль Аджмаль. Это Джамилюль Аджмаль. Самый лучший, самый красивый из всех классов. Аль-Фусули. Фасль, фусуль это множественное число от слова фасль. Фусуль классы. Колят Нура. Фасли мурат табун. Аль мақаиду масфуфатун. Валькутубу. РАФФИ Вазуджаджу нафидати налдоифу. Фасли. Аджмалюль фусули. Фасли. Аджмалюль фусули. Акурау. Задание. Акурау. Я читаю. Я читаю. Фасль. Фасль. Класс. Буква фасль в начале слова. Фусуль. Много классов. Множественное число. А слово фасль. Фусуль. Нафида. Окно. Рафун – полка. налыфун чистый. Налыйфун – чистый. Фаслен фусолюн нафидатун. Рафун – налыйфун. Следующее задание. Акрау аль-калимати. Я должен прочитать слова. Сумма харф Потом я должен уже с харакятом прочитать. Фасль. Фасль. Фасль. Фа с ФА. фа ФАСОЛЬ КЛАС. МОСФУ-ФА фа. фа с домой ФУ. ФА. ФУ. МОСФУ-ФА вряд фа, фа. Вряд, выстроенный в ряд. НАФИДА НАФИДА ОКНО ФА с ФИ ФА с кесрой ФИ ФА с фадхой ФА ФА с домой ФУ ФАФУ ФА с Фа-фу фи. Пятое задание. Смотрим. Фа. Буква Фа. Фа в начале с фатхой. Фа. Фа с фатхой фа. Фа с домой, фу, фа-фу, фа. С кастрой фи, фа фу фи. Фа-фу-фи. Фа. Придет с фатхой и олив. Фа. Фа с домой. И вау. Фу. Два раза тянем. Фа с кастрой и я будет фи. Фа-фу-фи. Фа-фу-фи. Фа-фу-фи. Понятно, да? Фа-фу-фи. Есть. Так, далее переходим. Смотрим, как пишется буква Фа в начале слова, в серединке слова, в конце слова и самостоятельная и все они пишутся над строчкой запомните над строчкой буква фа соединение дает и влево и вправо в серединке слова и пишется над строчкой над строчкой буква фа буква фа фа, фа. далее следующем задании мы должны будем писать как обычно пишем букву фа в начале в начале слова как она пишется, буква «фа» в начале? Разными карандашами, разными кисточками, разными фломастерами, разными ручками, разными мелками и разными-разными-разными всякими пишущими инструментами. «Фа» в начале слова. В серединке слова влево и вправо соединение дается у буквы «фа». Вот такая вот буква «фа». «Фа». «Фа». Фа. Фа в серединке. Мы сказали, она пишется над строчкой. Над строчкой. Фа. Фа. Такой вот узелок и наверху точечка. Фа. И в конце слова хвостик закругляется. Фа. В конце слова. Фа. Фа. Буква Фа в конце слова. Фа. Фа. Буква Фа. И самостоятельная буква «Фа». «Фа». «Фа». Буква «Фа». «Есть! Буква «Фа». Дальше. Акурау и Аль харфа мулаввана ма на прошлом уроке мы с вами проходили букву САД, она твердая буква, как в слове сыр, сыр, САС -сы и СУ. Са СУ. Если, если перед буквой САД приходит мягкая буква, или после буквы САД приходит мягкая буква. САД она не должна меняться. И мы говорим ФА -с ФА мягкая, САД твердая, лям мягкая. МИМ Масфуфа. Мим. Мягкая. сад Твердая. Фа. Мягкая. Масфуфа. Понятно, да? Фасль. Масфуфа. сад Она никогда не должна быть мягкой. Некоторые читают месфуфа. Мес или фасоль Или бесль. Бесль. Ля. Нужно твердо читать. Восьмое задание. Здесь Фауас рассказывает о себе, и в своих предложениях он использует частицу ля. Ля. Отрицание нафью. Ля. Ана ля акзибу. Ля акзибу. Ля акзибу. Я не лгу. Я не лгу. Я не обманываю. Она ля акзибу. Ля акзибу. Дальше. «Ана ля атруку ас-салята». «Ля атруку ас-салята». «Ля атруку». Я не оставлю молитву. «Ана ля агзибу». «Ана ля атруку салята Потому что «казиб», лгать, это нельзя. Это запрещено. Во многих аятах у нас Аллах Субтитры говорит. «Ваилюйя умайзил лил муказибин». Говорит в тот день тех, которые обвиняют во лжи истину. Те, которые обманывают. «Казиб» нельзя. нельзя. Поэтому, дорогие ученики, особенно маленькие ученики, никогда не лгите, никогда не лгите, всегда говорите правду. И никогда не оставляйте молитву, где бы ни, ни были, ля Ана ля я не оставляю молитву, я не лгу. Дальше, она, я, ля ухиббу, аль ка я не люблю лень. А наляу хейббуль кесаля. Аль-кесаль. Лень. Лень это порицаемая вещь. Лень порицаемая вещь. У нас в исламе порицается это. аль -касаль. Даже Расул Аллаха алейхи вассаляма, говорил всегда дуа. Аллахумайни ауду бикамин аль-кесали. Валя аджзиву это беспомощность. Когда ничего не может делать человек и касаль, и лень, я прибегаю к тебе, о Аллах, от беспомощности и лени. Аллах мы ни а удубикаминаль аль Или можете прям так говорить: Аллаху мы не а удубикаминаль кясли, Я прибегаю к тебе, о Аллах, от лени, от лени. Лень это очень плохое качество. Человек, чтобы не был лентяем, нужно прибегать к Всевышнему Аллаху, Субханава Тааля. Аль-Кесаль это лень. «Ана ля ухиббуль кесаля, я не люблю лень. Дальше. «Ана ля адрибу Ахадан. Я не бью никого. Ля адрибу Ахадан. «Ана ля у уадрибу Ахадан. Ля адрибу Ахадан, я никого не бью. Дораба я дрибу адрибу. адрибу». Я бью, ля адрибу, я не бью, ля адрибу, ухиббу, я люблю, ля ухиббу, не люблю. Понятно, да? Итак, ля – это частица отрицания, запомните. Ля, ля, ля, не, не, не, ля ухиббу, аль кассаля, ля адрибу, ахадан, ля отруку, ассалята, ля акзибу. Так, переходим. Текст. Альфару ру ащуджау альфа ащуджау Мышка. Альфар на букву фа начинается еще. Фа-рун. Фа-рун. Фа-рун. Слово фа это мышка. Ащуджау. Храбрая мышка. Ащуджау. Ашуджа. Ащуджау. ащуджау Храбрая мышка. Храбрая мышка. мышка. Хараджа саядун. Хараджа саядун. Саяд мы уже проходили на прошлом уроке. Это который э, рыбак, может быть, саядуль, саяду самок рыбак. Или саяд охотник, который охотится на зверей. Или льгоба. Смотрите, пошел он уже в лес. Отправился охотник в лес. габа, габа, значит, здесь уже не рыбак в лес идет. Если бы он пошел бы на бахар Шата или Бахар, то мы бы сказали рыбак. А здесь пошел в робо. лес. Роба. Хараджа Саядун или аль филен. Чтобы поймать слона. Филен. Лиастада. Лиастада филен. Чтобы поймать слона. Филь. Филь. Филь это слон. Филь слон. Раатиль Фарашату. Раат, Раатиль Фарашату, Ас-саяда. Увидела, Раат. Раат это увидела. Раат Ра альфарашату, бабочка, фараша. Фараша это тоже бабочка на букву Фа начинается. Фараша альфарашату. Аль это определенный артикль называется. Аль. И у нее у этой аль есть свое значение. Определенная какая-то бабочка. Конкретная какая-то бабочка. шату бабочка, значит, увидела асаяда, охотника. Мин, баридин. Мин, баридин. Издалека. Издалека. Баридин это далеко. Мин, баридин. Мин из. Издалека. Мин, баридин. Смотрите, мин, баридин. Почему на, заканчивается на Танвин кясру Дин? Потому что впереди Мин стоит. Она всегда приходит перед именами и делает имя, заканчивающееся на кясру Маджрур, чтобы она была. Чтобы она была Маджрур. Мин Дин. Неправильно будет прочитать Мин Баи Дун, Мин ба Дан. Нет, Мин Дин. Значит, увидела бабочка. Охотника издалека. Фаасрат. фаасрат И поспешила. Фасрат. Фа литухбиро альфиля. И она поспешила сообщить литухбиро для того, чтобы посп... сообщить альфиля. слону, Литухбиро альфиля. Фалям янтабир. Фалям янтабир. Фа и лям. Это не. Но и не придал этому внимания Янтабех. Янтабех, то есть не был внимателен. Этот слон не придал внимания. Вавака фишебека. Вавака фишебека. И попал в сеть. Слон попал в сеть. Понятно, да? Бабочка его предупредила, значит, но он не, не придал этому внимания. И попал в сеть. Истанчадат. Дальше. Истанджадатильфарошату бильфаари. Истанджадат. Истанчадат альфарошату бильфари. Значит, фароша, бабочка, обратилась за помощью. Обратилась за помощью. Бабочка к мышке. Бельфаари. Истанджадад. Истан Смотрите, истанджадад это попросила помощи. Ист это просить. Ист это просить. Истанджадад попросила о помощи. Альфарашату. Бабочка у мышки. Позвала на помощь бабочка мышку. Факарада. Факарада. Смотрите, мышка пришла, значит, и что сделала? Харада. Она грызла. И грызла ащабаката. И погрызла ащабаката сеть. Вахараджальфилю. И вышел слон. Смотрите, какая хорошая история. Бабочки, слона и мышки. Альфа-рущуджао. Храбрая мышка хотя я бы здесь сказал бы лучше «храбрая бабочка потому что бабочка же помог потому что же бабочка больше переживала за филя хорошджа со ядун или льгабати ли я 100а филя ратель фаррошша у аая яда мин байденфаасрат леттух бер альфиля фоньян таббе ухафищебака и стан джедатель фаррош Факарада ащабаката вахараджал Какой интересный рассказ. Ну и у нас остаются несколько еще заданий. Первое задание. Здесь у нас слова. Хафль. Хафль. Фариха. Факир. Харуф. Хафль. Хафль. Хафль. Здесь буква Фа есть у нас. Хафль. Понятно, да? Это... Праздник, праздник, хафлюн. Хафлюн ихтифаль. Еще говорят много. Ихтифаль. Торжество, празднование. Хафлюн. Дальше. Фариха обрадовался. Фариха. Фариха. Обрадовался, радовался, ликовал, веселился. Фариха. Факир, факир, факыр, факыр. Бедный. факир, Бедный, нуждающийся. Харуф. Харуф. Харуф. Ягненок. Харуф. Барашек. Харуф. Ягненок. Барашек. Понятно, да? Здесь нужно будет выделить, где буква Фа. Подчеркнуть это кружочком. Обвести в кружочек. Написать внизу. Дальше. уротибуль калимат. Аль-атия. Здесь нужно собрать. У нас есть три слова. Альфиль, бадрун, Сада. Альфиля, бадрун, Сада. Филь, слон. Бадр. Это имя человека. И Сада ловил. Ловил. Ловил. Здесь мы должны поменять местами. Слова, чтобы у нас при... получилось предложение. И мы должны предложение написать. написать. Получится что? Должно получиться что? Поймал, ловил, поймал, бадр слона. Поймал, бадр слона. В этом предложении первое должно быть глагол. Первый должен быть глагол. Фиаль. Фиаль, файль и мафоль. Первое это действие. Потом, кто делает это действие, и тот, на кого это действие пало. Вот так нужно предложение составлять. Так, третье задание. Здесь у нас слова. Мы должны просто писать, писать эти слова. Как вот в первой строчке. То же самое также писать по буквам с харакятами. Отдельно мы должны это написать. И потом отдельно, и потом полностью слово должны написать. Сабер, например, Сабер. Имя человека Сабир. Сабер. Сабер. Фасль. Фасль. Фасль. Сначала мы должны написать фас. Потом на втором прямоугольнике лям. Просто. И отдельно написать фасль. Следующее у нас Руфуф. В первом. Прямоугольники «ро» с домой, во втором прямоугольнике Фа с домой и Вау, Фу. И потом Фа. «руфуф». И последнее задание вам, четвертое задание написать четыре слова, которые я вам сейчас прочитаю, где будет присутствовать буква Фа. Буква Фа. Филь. Филь первое слово. Второе слово. Фараша. Фараша. Фараша, бабочка. Третье слово у нас будет. Фарун. Фарун. Мышка. Четвертое слово у нас. фасль, Фассель. Класс. Пятое слово будет. Нафида. Нафида. окошко, Нафида. Масфуфун. Масфуфун. Вряд. Выстроенный в ряд. Масфуфун. Потом мифтахон. Мифтахон. Мифтахон, ключ. И давайте еще Фатиха. Альфатиха. Альфатиха. Альфатиха. «аль открывающая книгу. سورة الفاتحة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خير الجزاء سبحانك الله ومحمدك أشخد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك